Приветствую зрители и подписчики моего канала. С вами Веном, и мы продолжаем прохождение Согуна второго Заката Самурая за анархическую республику Сацума. Сейчас у нас очень интересное, наверное, будет сражение с войсками Йоды Магистра. Он привел сюда хорошо подготовленную армию, еще причем даже с пушками парта. Неплохо было поглядеть на данный. Замок замечаем многоуровневый, то есть битва будет происходить не на уровне наверняка. Я постараюсь разместить их еще на втором и на третьем, если получится уровни. какой хороший тихий зимний денек. Прогуляться в это время по улицам Токио или по улицам Киото очень, наверное, прекрасно. Однако у нас предстоит весьма сложное сражение, ну или точнее, наверное, интересное. А может быть и то, и то вместе. Мы это узнаем в течение, наверное, 10 минут, когда уже битва будет подходить к концу. Так, ну что, как мы поступим-то? Войска у нас довольно разношерстные, потому что большая часть составляет ополченцы, ни хрена не подготовленные, либо слабо подготовленные, ну и не совсем, и совсем, точнее, не подготовленная гарнизонная пехота. Также есть еще один отряд гарнизонного ополчения, но ну, который, наверное, будет при, принимать лишь отчаянные попытки отбиться от вражеской линии пехоты. В принципе, в принципе, как мы поступим? По-любому я размещаю... На внешних стенах наших ополченцев. Кроме вот этой вот стены, потому что она в очень уязвимом месте находится. И довольно большая здесь площадка. То есть хорошо ее было бы обстреливать. Тут тоже ополчение установлю свое. Ну а линейную пехоту почти полностью я поставлю лишь где-то в центре стен, чтобы они не могли... Потерять свой личный состав, так как у противника же есть еще орудие парота. Это надо иметь в виду. Орудие парота весьма опасное оружие. Так что нам не надо, чтобы орудие парота уничтожили малинейную пехоту. Покромсали ее просто на кусочки. Так, ну и наверное давайте так и начнем битву. Вот правда линейную пехоту здесь совсем не надо мне было бы ставить. Лучше всего туда установить Имеет значение, наверное Так, нет, лежите Взять вот это вот ополчение сюда поставить Потому что оно все равно как мясо будет у нас Я его Я это ополчение не буду особо Жалеть Как будет возможность, я их буду поставить вот так. Так, вы вообще что тут делаете? Нет, вам тут не надо стоять Вы, наверное, идите сюда Или нет, лучше, наверное, сюда А вот эта линейная пехота Сюда встанет так, вы сюда размещаетесь, вы где-нибудь здесь. Все, готово, наверное. Ясно, орудия пара то у них с той стороны, значит, я правильно сделал. Сейчас давайте-ка размещу своих ополченцев так, чтобы по ним могли вести огонь а эти орудия. Ну, хотя, в первую очередь, наверняка, они будут стрелять все-таки по башням. Потому что это для них преимущественная цель. Которую они в первую очередь хотят уничтожить. Так, с той стороны у нас идет линейная пехота плюс снайперы. Ясно. Ага, вражеские военачальники что-то подошли как-то слишком близко. Зачем они это делают, я не знаю. Наверное, сейчас сразу же отбегут. Ну, конечно, они сразу же уходят. Типа, думаю, что мы идет, что ли, хотим умереть. Нет, спасибо, типа. Откажемся от подобной участи. От подобной привилегии. Получить пулю в глаз Да, просто драпают Бегут подальше сейчас Но однако все равно Мои стрелки до до достают до них Причем даже уже убили 4 человека В охране полководца Не, ну зашибись, ребята Давайте еще, еще, еще идите к нам Поближе, поближе Так, так, так А тут однако нет Враг переключился все-таки на ленинную пехоту Даже несмотря на то, что она дальше от ополчения находится Вот засранец Знает, в кого вести огонь, блин. Стреляет сразу же в линейную пехоту, а не в ополченцев. Отбегайте тогда, линейный проходимцы. Правда, куда они убегут, блин, далеко убежать, наверное, не смогут. Все равно их сейчас достанет, это орудие. Ну, давайте их поставлю, что ли, куда-нибудь сюда. Хотя нет, лучше давайте отведем их вообще за стены. Вот этих вот ребят выведу, а тех поставлю за стены. Так, что у нас с этих флангов? Пока никого не видно, да? Надеюсь, никого и не будет видно. Ой-ой-ой-ой-ой, сукин, сын, как ты хорошо попал-то. Может, конечно, он вообще стрелять все-таки в башню, просто из-за того, что мои люди на перекрестке находятся огни, а по ним попадает это вот орудие. Ну, давайте, заходите, ну что за херню вы делаете? О, мой бог, быстрее. Кстати, нет, похоже, все равно он целится в линии пехот Как-то уж точно они попадают туда, куда нет не нужно. Так, здесь линия пехота подошла, начинает вести огонь по ополчению. Причем очень даже приличный огонь, поэтому отходите. Ага, на данном фланге, наконец, мы заметили противника войска. Правда, похоже, что они подойдут только с одного фланга, с другого никого не видать. Так что ожидаем. Так, здесь мы давайте размещаем наших солдат. Плюс линейная пехота тоже. Такс, такс, такс, такс, такс. Становитесь, Настины. Вы тоже, ребята, Настины, становитесь. Ну, а вы отойдите куда-нибудь подальше. Блин, сукин сын. хорошо орудие попадает. У него они потому что уже прокачаны более-менее. Сносит достаточно людей, чтобы оправдать свои затраты. Так, там сейчас уже снайпер залезает Здесь у них Линия пехота в перемешку С ополченцем, наверное угу, А на данном, смотрю, в фронте у нас Тут снайперы ведут огонь Блин, надо как-то, может, от них спрятаться Я думаю, что ли Угу. По стенам ведут огонь Сейчас, наверное, может даже как Гагарины полетут, полетят в космос солдаты. Так, снайперам уже не очень нравится это сражение. Здесь же у нас перестрелка с ополченцами. Ополченцы против ополченцев, в общем, идут в битву. Семьдесят уже повреждения у стены. Блин, она вот-вот тогда взлетит на воздух. Не знаю, обезопашивать своих солдат или нет. То есть, отойти или нет. Давайте отойдем. Так и быть. Отходите давайте. Че вы встали-то? Хотите летать все-таки, да? Нет, мы типа не хотим уходить. Мы хотим летать. Не надо, ребята, не надо. Это не очень хорошее предложение. Так, стена сломалась, отлично, никто у нас не улетел, потому что никого не было в этот момент на стене. Так, тем временем противник взбирается. Давайте мы отходим, где-то вот здесь становимся на стены. Ой, на стены, блин, просто становимся вот здесь. Так, вы, ребят отходите, включаем разрывные... Блин, разрывные стрелы, хотел сказать. Включаем огненные стрелы. Отступаем к главному нашему бастиону. Так, на данном фланге все вполне себе нормально, мне очень нравится. В линейную противника отступает, их ополчение уничтожается планомерно, а вот здесь пока непонятно ничего. Вроде как мы хорошо их валим, но в то же время они прорываются. Давайте вести огонь, не прекращая уничтожить линейную пехоту врага. Прекрасно. Отходим к нашим стенам. Ай-яй-яй-яй-яй, сукины дети. Ни хрена, сколько у вас там попаданий. Вообще, хорошо их орудия крошат, наших людей. Держать позиции, держать позиции. Удерживать свои посты. Насколько это возможно. Так, сейчас попытаемся сделать такую, как сказать, импровизированную... Двойную линию на пехоту что ли То есть сверху стреляют и снизу стреляют Наши солдаты Давайте вести огонь Прямо перед вами вон бегут блин Кучка такая Ух, Сукины дети Вести огонь Огонь на подавление всех уничтожить Отлично Отступает одна линейка не на данном фланге все вообще великолепно Противник отступил, но он возвращается Однако это возвращение временно Давайте еще сюда подводим линейную пехоту Противник, я смотрю, уже настолько растянулся Что уже по всей крепости он гоняет тут перный театр! Ни хрена себе! Хо -хо! Сука! Как это было возможно? ё он сразу в две стены сломал! Жопа, вот, Сука, ненавижу пушки, ненавижу их за это. Сукины дети нахрен. Взяли, снесли мне целую линейную пехоту. Сучары. Конечно, это гарнизон на пехоту, но ни хрена себе, просто столько людей. Улетело в космос. Да вы нахрен шутите. Как это возможно? Как? Сука. Долбаные пушки. Я их ненавижу. Как будто реально под каждой стеной находится какой-то взрыв-пакет, который в определенный момент берет, взрывается и всех выносит нахрен. Не, ну это чушь. Честно слово, это чушь. Ладно, ополчение, видите огонь? Подавляйте их своим обстрелом. Блин, столько солдат нахрен потерял. Ну, блин, типа. Вот по такой глупости полнейшей. Обидно очень, очень обидно. Так, о получении. Давайте возвращайтесь в главную крепость нашу. Нужно там сейчас держать позицию. Враг, потому что подключает уже и своих, своего командующего. И плюс еще, наверное, своих сабельщиков. Да, уже подключил. Все идут в атаку. Оставшиеся его солдаты. Давайте огонь на подавление по всем. В том числе и по своим, да насрать, всех убивайте. <клес> да блин, у его орудия парот еще не, не закончились снаряды. Да сколько они будут стрелять, то уже хары. <клес> Я уже как-то совсем расстроился. Так, гарнизонному ополчению грозит опасность, похоже, что им жопа. Да и также моему, вот этому ополчению тоже жопа. Отступайте в крепость, отступайте. Отключается, пускай наш полководец, ну или точнее командующий просто, полководцем его назвать пока нельзя. Да, да, да, я знаю. Сейчас скоро уже придется, наверное, этих отправлять в атаку. Ополчение а с копьями, если так все продолжится. Но похоже нет, нет, результат сражения уже понятен. Мы победили. Убивайте всех. Всех убивайте. Абсолютно всех. Так, давайте наши войска вперед в атаку. Противник явно если вернется, то уже ну, ему жопа точно. Да, кстати, я забыл совсем отключить. С тем. Продолжаем бой. Вперед в атаку. За победу. Анархическая гвардия вперед анархисты всех стран соединяйтесь давайте вперед вперед вперед так там какие-то ублюдки решили вернуться но они тут же правда передумали как только сделали несколько выстрелов им в задницу что-то как-то их уверенность быстро растерялась но сейчас у них и пушки убегут к сожалению я бы хотел догнать их пушки и уничтожить но блин вот из-за того что не отступают очень быстро Точнее, из-за того, что они просто находятся в другом конце карты. И пока догонишь, уже все, вся битва закончится. Давайте вперед. Да, блин, вперед. Тут наши... Наши ворота. Нет, все, побежали. И те тоже побежали, да. А ты тогда хотя бы постреляйте по ним, что ли. Ну, они не успеют эту даже пострелять. Может, что-то там один-два выстрела сделают, и все. Вон, команда еще, убейте, главное. Сука, и то убежит. Но знаете что, на следующий ход у меня появится им анархическая пехота. То есть, уже реально такая хорошая, закоренелая хор... пехота, которую можно использовать в бою. С мощными вражескими отрядами. А потому... А потому противнику ничего не светит через ход. я его, скорее всего, уничтожу. Ладно, проматываем время. А то, блин, все равно тут ничего мы не увидим интересного. Такого просто расстрел врага. Ну что? Почти поражение. Ну, как посмотреть? Поражением... Это назвать крайне тяжело или даже почти поражением. 740 человек мы потеряли, достаточно много, но не забываем о том, что блядь, долбанные пушки снесли по сути почти 200 человек просто из-за ничего. Пушки пара да тащат по полной программе. Так нас там бомбят как обычно, а ногой этим временем принимает атаку моей крепости. Интересно будет посмотреть на это действо. Давайте глянем. Кстати, друзья, я глянул сохранение компании. Похоже, что она их, правда сохраняет все прекрасно. Это, конечно, очень хорошо. Давайте я даже загружусь. Попробую. Вот просто ради эксперимента это я проделаю сейчас. Так, так, так, так, так, так, так, так. Должна сейчас быть та же самая битва, в которую мы играли. Да, та же самая битва. Ну что? Две хорошие сухопутные битвы в этой сети. Вы же любите, любите сухопутные битвы. Конечно, больше всего, наверное, интересные битвы, которые происходят в поле где-то на равнине, там, не знаю, на холмах, но не за стенами. Ну, извините. Враг решил пройти дальше, я бы, если он бы решил остаться вот там, в той крепости, которая была первой моей пограничной территорией То я бы, конечно, наверное, даже бы вышел с ним бы сразился в бою Но однако он решил таки поступать по-другому, решил продвинуться вглубь наших территорий Двинуться вплоть до второй территории, за которой мы уже воевали неоднократно Ну ладно, что ж, уж, это его решение у меня тут имеются отряды Катана Кати, то есть очень хорошо обученных самураев, которые будут рубать его ярикати, как нечего делать, как нож сквозь масло будут проходить их Катаны. Это вынуждено на самом деле действовать, если бы была возможность, я бы нанимал модернизированные войска с саблями, то есть которые бы рубали саблями и врага, но вот видите, так пока нам приходится оставаться еще с традиционными войсками. Просто я реально вот не люблю вот эти традиционные войска, как бы, и в принципе, морально, и, в принципе, в игре я их не люблю. Так что так. Ну ладно, мы будем, конечно же, оборонять внутреннюю стену. Наверное, внешнюю я, наверное, поставлю кого-то просто ополченцев каких-нибудь пострелять. А потом быстро им придется забегать обратно. Любой ценой, удержите позицию. Любой ценой, удержите позицию. Обожаю голос этого мужика. Просто, реально. По-царски он озвучивает, я его... Блядь, кстати, у него там есть конные лучники. Так, <свят> кстати, блядь, у него есть конные лучники. Ну, это как бы не сильно плохо, но это означает то, что нам придется сейчас отбегать. Или нет, не надо даже отбегать. Давайте подходим поближе, поближе, поближе, поближе подходите. Сейчас надо расстрелять главное, конных лучников, я их ненавижу, потому что они очень хорошо выкрашивают всех солдат. Вот видите, уже 9 человек убили одним своим выстрелом Сейчас еще второй выстрел пойдет Но мы сейчас уже, в принципе, начнем их самих обстреливать На, сукины дети, на, на, на настреливать по ним Так, там что у них? Ополчение, ополчение Ополчение Ополчение нам бояться вообще не надо Поэтому, наверное, оттуда мы уйдем Пойдем в сторону еще ополчения Что-то я не понял, у них должно быть целая куча ярикати Вон они Так, ну и все, конные лучники сейчас отступят, прекрасно, а если это была бы какая-нибудь линейная пехота или британцы, так они бы вообще с одного выстрела бы всех вынесли, с одного залпа, прошу прощения, да, неправильно, с одного выстрела, это означает вообще непонятно что, один выстрел какого-то ополченца всех убьет, нет конечно, или британцы даже один выстрел не сделает такого большого эффекта. У него Яреки много, у него также есть Ярекати, да? Яреки. Но Яреки это не Ярекати у них, потому что солдат сколько, 80 всего, да, в отряде? И что тут у них урезанные солдат, потому что они по зиме проходили у нас по территории? Но у него вон еще Ярекати, ё -моё. Да вы, блин, нафиг шутите, сколько у вас этих Ярекати? Ага, вон бегут они. Надо, значит, быстрее сюда линии на пехоту посылать, потому что они сейчас начнут за залазить. Залаз устраивать. Паркурить. Давайте паркур! И на стенку все побежали радостные. Так, да, отступаем. Мне как-то не хочется терять этих ополченцев пока. Потому что, как бы, у меня это, блин, всего лишь там несколько отрядов, умеющих стрелять. Этим надо пользоваться. Паркур! Стреляйте по ним. Опять побежали паркурить. Мы поэтому давайте-ка сейчас их встретим. Попробуем пострелять, пока они залазят. Так, так, так, так. Здесь тоже идет битва. Так, тут придется, наверное, мне все-таки брать и посылать в атаку, может быть, даже. Непоколебимый. Вот, сукины не дети нахрен. Я думал, они уже отступят. Не, нифига. Видите, какая байда произошла. Они даже наоборот, по-моему. Сейчас еще даже наступать будут. Отступайте тогда, что еще скажешь здесь. Конечно, можно было попробовать их зажать, но видите, тут уже ери на подходе. Они по-любому вступят в битву, если что-то произойдет. Так что нет. Так, тут же сейчас мои солдаты пускай даже порубят их. Поруби! Рубите их. По Ополчение рубать, я думаю, на катину это вообще превосходно. Это прекрасное действие. Ой-ой-ой, а тут я смотрю, что-то да, как-то все пошло не по плану, валите быстрее, валите, валите, валите. Валите вот сюда, будет отступать. Я забыл совсем гамбатэ врубить, кстати. А, я смотрю, у Ярика это, у Ярики точнее убежали, кроме вот этого вот фланга, да, тут у Ярики остались. Правда, да, не на очень долго еще причем. Все, ополчение убегает прекрасно вы тоже убегаете ополчение мое последуйте их примеру так все готовченко ага. нифига не готовченко он еще и реки выбежали так вы ребята значит держите пока фланг до подхода я рекате ополчение с копьями рубайте Так, а мой командующий, тем временем, попробуй-ка отразить атаку врага. Ленин пехоту сейчас задействуем тоже. Вы отступаете, отступайте, отступайте, отступайте ярик. Блин, кота на Кате, Я все. Почему-то я ярики, всех путаю, блин. ой сколько у вас много. Да, сейчас всех там гурба, блин, выбежит такая. Его я реки, я смотрю уже разрознен, отступает. Наверное, там где-то должен быть полководец среди них. Сейчас его и убьют, возможно. Так, вы видите огонь вот по этим засранцам, которые с нашими катанами решили сразиться. Все, всех убили, ну понятно. Так, вы видите огонь быстрее. Стреляйте вот по этим засранцам Решили дерзнуть на нашу армию На наших ополченцев бедных Ой-ой-ой, стреляйте по ним Быстрее стреляйте Ну что вы встали-то, вас бьют нахрен Вы что тупые? Сука, идиоты Придурки, сейчас все сдохнут еще блин. Прекрасно А эти что не стреляют? Вы что делаете-то все? ⁇ -мо ⁇ вы что не стреляете? Враг перед вами, враг прям уже чуть ли вам не... Не знаю, как сказать, кричит в рожу. Вы, блин, тупые нафиг, не стреляете. Что вы делаете? Разрожденный, ну ладно, противник убежал. Так и быть вам повезло. Ну как вам повезло, вам сейчас все равно в задницу он уже режет. О, хорош, заработала наконец моя линия пехоты, слава богам. Додумались взять, наверное, мушкеты в руки и стрелять. Вспомнили, как это делается. Блин, только что стреляли, да, уже забыли. Скалероз, скалероз японский, что поделаешь. Так, так, огонь, огонь, огонь, огонь по всем. Уже разрознены у войска. Вы что, шутите, это была вся битва? Я ожидал жесткой сеющей, ожидал великих побед моих, моих, людей, да, как сказать, капитанов что они там будут чуть ли не на подвиг себя вести, вести в атаку своих солдат но в итоге они просто взяли, победили двумя ударами в поддых, вражеской армии. вы что шутите, это все все уловки, которые мне нужно было придумать, предпринять это было весьма легко ладно, выводим тогда нашего командующего на улицу хотя, блин, подождите, какой на улицу там, блин, башня еще будет по нам сейчас вести огонь надо вывести солдат, пускай они захватят ворота. Давайте. Ну, в общем, победа была очень легкой. Все, что я хочу сказать. Давайте захватывать. Командующий же не может захватить ворота, поэтому придется все равно солдат послать. Он может только в, нейтраль, в нейтрал поставить и все, а захватить не сможет. Все, давай-ка, выходи. Ох, ох, ох, ох, сколько мяса. Ну, правда, оно уже далеко, блин, от нас. Че? Кем он, атакован? Своими солдатами, что ли? Ну да, походу видимо, своих же начали стрелять в него. Типа сказали, ты плохой командующий, типа мы тебя будем обстреливать. Встаньте вот здесь. Давайте, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Ну, в принципе, я смотрю, много кого убили. До этого еще убежали, ярикать, по-моему, там полным отрядом почти. Вон ополчение еще дофига убежало. Ну ладно уже, не сможем догнать никого. К сожалению, сегодня ты никого почти не нарубал, даже 100 человек. Так что можешь охладить своей трахни. 408 человек потери. Противник разбит. Растущее недовольство. Да как вы смеете быть недовольными? А, ну понятно. Я про эту провинцию уже говорил, что тут что-то как-то не ахти. А ну тут через два хода буквально уже все будет прекрасно. Поэтому нанимать я солдат не буду. Давайте просто отменю налоги на один ход, а потом верну уже. Потому что все будет хорошо. Так, все. Здесь мы возвращаем налоги. И там тоже возвращаем налоги. Где у нас провинция? Какая? Идзума, да? Идзума. Возвращаем налоги. Причем можно также еще восстановить постройку. Но правда, блин, обойдется в очень кругленькую сумму. Наверное, подумаю еще. Пока что в Бизене соединяем нашу армию. Уже тут очень много пехотинцев. И из Битю, наверное, выведем солдат, чтобы добить вражескую... Орду, оставшуюся без хозяина И режем этих ублюдков Крис Ого Новый левел Левелап Хорошо, очень хорошо Служишь ты мне, Мацуи Тосинага я в тебе сомневался когда ты думал, что ты вообще ни на что негодный Засранец Но похоже я ошибался И я этому очень рад Командование в атаке, командование в атаке Давайте-ка, наверное, страши поставлю ему. Что там дальше, залпу вогню? Блин. Хм. Нет, тогда, наверное, придется вдохновитель, потому что тут, я смотрю, очень хорошая идет фигня. Честный мне вот тут это очень даже было полезно. А вот это вот за.. Запасливая, это мне, ну, как бы не сильно уж и нужно, наверное. Боеприпасы, правда, блин, все-таки иногда в бою требуется, очень даже много. Но корабли нафиг они мне не нужны. Да, про корабли вот тут мне половина не надо. Давайте возьму, наверное, непобедимый. Это раз. И возьму, наверное... Все-таки вдохновитель. Вот так, поступим. Так, а спутника мы кого выберем? Преданность генерала или честь даймем минус один? Да ну нафиг, мне это надо. Боевой дух отрядов плюс один. Конечно, да, выберем. Ага, еще через даймем минус один. Вы что, смеетесь, что ли? хе зачем мне это мне надо чтобы мои воины все были очень даже честными и чтобы они служили анархии а чтобы ты не стал сука Блин, мы не сможем его похоже догнать еще и разбить потому что сукины дети они сломали мне казармы точнее крепость а казармы они как бы в крепости и видимо это сильно влияет на на солдат вот такая вот хрень так ну а вот тут корабль надо бы наверно взорвать его нахрен Перед этим, наверное, правда из Сануки надо еще вывести войска. Блин, надо как-то, короче, войска привести вот в ее, потому что, блин, ее это вражеский аванпост, надо его захватить как можно быстрее. Где-то вот здесь высадится внизу, да? Он предлагает высадиться рядом с Тосой. Высадимся у этого города и пойдем уже пешочком до ее и захватим наконец этот город. То уже бесит меня противники своими вот этими вылазками мелкими. Всякие кораблики по одному выплывают, которые мешают моей экспансии. Это точнее, извините, освободительной войне, да. Ну, то есть почти экспансия. Так, и, наверное, да, надо тут еще починить все. -мо, сколько тут все поломано? Давайте ремонтировать постепенно все вот в этих провинциях, а то как бы уже противник навряд ли сюда приплывет. Он наверняка не сможет здесь оказаться никак, потому что я уже заблокировал там ну, абсолютно все, что только смог. Еще сюда один корабль пошлю, то есть 4 корабля. Плюс еще один корабль у меня сейчас там наймется, то есть уже будет 5 кораблей. На юг я один косугу, одну косугу пошлю, дабы уже заблокировать полностью Тосу. Но его все равно мы вот-вот захватим. Также здесь надо будет сейчас обороняться. Короче, много где всяких оборон. А как там, кстати, на серии поживает мой кораблик? Блин, жесть. Одна... Одна канонерка просто держит флот в сколько. В... в 9 кораблей. Каким образом она удерживает такой флот, вообще без понятия. Но ну, это, похоже, просто баг какой-то игры, я так предполагаю. Так, ну что, мы наступать-то будем, я думаю. Наверное, да, почему нет? Хоки у нас тоже скоро будет все нормально. Да вот наконец появится у меня еще мое улучшение, то вообще все, все будет зашибись. Так что выводим 4 отряда, оставляя только ополчение. Давайте двигайтесь в эту сторону. Я не знаю, как буду соединять нашу армию, потому что здесь командующий и там командующий. То есть получается 2 командующих. Нафига 2 командующих в одной армии? Ну, это можно сделать. Ну, блин, как-то паршиво это будет выглядеть, наверное, что ли, как сказать. В общем, соединяем давайте-ка эти армии. Уже даже вот эта вот армейка, она более-менее боеспособна. Если сейчас еще сюда перекинуть британцев с линейной пехотой, это вообще просто уже будет мега мощь. Давайте так и сделаем. Блин, правда тут тоже как-то, я смотрю, очень нехорошее настроение. Потому что я недавно захватил эту провинцию совсем. Но из-за этого пока еще все хорошо. Далеко не хорошо. Так, порт можно было бы починить этот тоже. Армию нанимать я, наверное, не буду. А где ее нанимать? В Бизене, что ли? Но Бизене еще пока не могу, только могу ополченцев. И то или на пехоту. уже, знаете, не очень хочу нанимать. Пора бы переходить на более высокий уровень, нанимать пехоту. А потом уже и наконец дойти до самого мощного. Это до гвардии республики. Так вот. А, кстати, что у нас в этих провинциях-то, да? В центральных. В Бунго вообще довольствие прекрасное Плюс еще скоро будет Выше гораздо довольство Можно поэтому даже, наверное, 3 отряда вывести, да? Ну, судя по тому, что я вижу Можно, да, 3 отряда даже вывести Хотя с чего вдруг 3 отряда? Наверное, может только 2? А, нет, 3-3, да У меня же уже плюс 1 здесь Поэтому выводим Из Будзена также, наверное, выйду. Давайте 2 отряда А, еще у меня тут даже тоже 3 ну, наверное, давайте всех, кроме ополченцев, я выведу. Сукуси. У меня есть кто-то? Никого нету. В Хидзене. У меня все хорошо, никого мы не нанимаем. Поэтому давайте распускаем. В Нагасаки. В Нагасаки можно тоже вывести два отряда. Прекрасно. Теперь у меня вообще никого не будет в городах лишних. То есть, кто будет жрать просто деньги и ни черта не делать. Все, слава богу, я всех вывожу. Сколько у меня денег? Уже 7,536. Причем без э -э, Тенегасимы, которая сейчас мне не приносит вообще денег. А если с Тенегасимы, то получается почти 8000. Прекрасно. Ну вот, кстати, когда все будет нормально, да, через несколько ходов... Все равно все будет так себе, поэтому я смогу только лишь отменить налоги, но никого вывести не, не смогу. То есть не, не будет возможности такой. В Цусиме все прекрасно, можно вывести даже два отряда. Поэтому так и поступаем. На острове Гота все через жопу, поэтому пока еще рано выводить солдат. Да, надо ждать пока наконец довольство повысится появится здесь наше влияние анархическое только после этого будет возможность такая Вс. можно вывести три отряда давайте так и поступаем уже восемь тысяч из эвами можно вывести просто до хренища пять отрядов почти что точнее почему почти можно вывести пять отрядов и вводим их ну дай Боже чтобы потом мне не пришлось никого нанимать блин я ему сейчас вывожу а потом а за за за за за за все надо обратно нанимать да не не должно быть такой хрени вроде все продумал кстати вот эту шлюшку наконец убейте ее ё-моё цель уничтожен о ради бога боже мой сукины дети о слава богу ты наконец убил ее Да, один синоби наконец смог убить эту шлюшку Боже мой, это просто великая победа анархизма. Наконец мы достигли того, чего хотели. Так, ну что, тут можно, кстати, еще что-то построить в Хокке. Давайте, наверное, трактир построим. Деньги есть, поэтому будем обустраиваться. Где чиним, где строим, где ломаем, где убиваем, да? Распускаем людей. Ну и давайте атакуем Тосу, в принципе, что еще остается-то. Я думаю, это сражение уже произойдет в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Ну, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, оставлять комментарии. Всем пока, удачи.